Друзья, доброго времени суток. Всем вы на канале Кукс Бразер Кукс. С вами Димас, оператор Антон. И сегодня мы немножко вернемся к сезонным блюдам нашим, нашей категории, так называемой. Сегодня осень, достаточно глубокая. И у нас поспели тыковки, такие небольшие, красивые тыковки. И мы сегодня будем их запекать с небольшим количеством ингредиентов. В частности, мясо. Будем использовать свинину, корейку у нас свиная также будет овощи морковка лучок перчик вот у нас присутствует обычный острый сельдерей стебель вот и картофель все это будем обжаривать и в дальнейшем начинять наши тыковки сейчас режем все ну начнем с главного нашего это нужно обработать наш тыкву срезаем верхнюю часть где-то сантиметра два, как бы будем использовать ее как крышку, срезали и берем ложку и аккуратно где-то ну тоже сантиметр, может быть больше, отступим сейчас и будем вынимать наш сердцевину. Удобнее всего это сделать ложкой, естественно, и аккуратно так. Внутренности вынимаем. Вот вычищаем все внутренности до тех, до того момента, когда вот косточки вы все вытащите. Аккуратно все выскребаем. Сильно не надо, потому что эта мякоть пойдет у нас будем есть. Смотрите, вот получается такая пустота. Ну, туда будем вот мы начинять наши овощи. Так закроем потом. И будем в итоге все запекать. Последовательно все остальные наши тыквы. Также обрабатываем, вынимаем сердцевину, косточки, семечки наши. И уже приступим к дальнейшему приготовлению нашего блюда. Все подготовили, все внутренности вытащили. Наши тыковки, крышечки. Будет как горшочки использоваться, хорошо тушиться. Я думаю, вкусно получится. Переходим к наши начинки к мясу к овощам нарезаем мясо наше наш карбонатик хорошая свининка все нарезается ну, где-то по сантиметру толщиной взяли по пояснее мясо и таким большим кубиком где-то сантиметр сантиметра полтора на полтора примерно мы это все нарежем большими кусочками будет у нас свининку нарезали и сейчас приступим к нашей обжарке и в процессе будем овощи нарезать чтобы время не терять время как говорится драгоценно включаем нашу конфорочку, наливаем маслице И закидываем мясо. Надо обжарить до полуготовности. Хорошенько. Нарежем наши овощи. Перчик тоже крупный довольно-таки. Мельчить не будем. Все потушится. Морковку. Все домашнее, кроме перчика, и сельдерея. Все импортное, завозное. Нам предоставили любезно плитку. Вот, испытываем ее. К сожалению, не нашли там удобную сковородку для этого, нашли пока кастрюльку. Лучок тоже крупно нарежем на 6 частей прям так сельдерей тоже нарежем свининка жарится, температуру убавили и она стала прям идеально поджариваться он придаст пикантность нашей тыкве она и так прекрасная Картошечку еще нарежем еще. Тоже крупно. Большим кубиком. Ну все, ребята, мы его вот нарезали. У нас свининка жарится. Мы сейчас немножко ее присолим. Вкусной соли нашей. Добавим маслицы еще из подвяленных томатов. Даст прекрасную ароматику. Прибавим температуру до 200. Еще сейчас обжарим чуть-чуть и снимем. А потом уже будем овощи обжаривать. Хочу все сделать отдельно. Обжарим мясо, обжарим овощи. Добавим картошку. Когда уже будет почти готово, добавим мясо и все перемешаем. И окончательно добавим специи все наши и уже доведем до вкуса. Не хочу жарить все вместе мясо с овощами сразу потому что сырые овощи сейчас дадут очень много влаги и ну, тушиться будет а я хочу, ну чтобы ну, обжарилось овощи тоже обжарились как медиум стали а тушились уже влагу не потеряли а уже тушились в тыковках ну и как бы вот соку, так сказать отличное место перекладываем в тарелочку Тоже 200 градусов делаем. маслице подольем, опять обычного растительного. И кидаем овощи все, какие у нас были. Картошку потом положим. И пару зубчиков чеснока. Добавляем картошечку растительного и сливочного. Сливочное сейчас убавит немножко температуру горения. Ждем, обжариваем еще минут 10 примерно, как картошек приготовится. Мы тут задымили все вокруг. Овощи у нашей томятся. И уже, я чувствую, пора закругляться нам с этими делами. Так что мы кидаем мясо наше. Уже бульончиком подошло немножко. Вот так же я посолил. Также добавили мы сахар, перец. Также добавляем чуть зелени, петрушечка у нас с огорода. Домашняя, ароматная. ароматное. Все это перемешиваем, чтобы все было однородно у нас кусочек к кусочку свинин к свининке морковка морковках к морковке чуть зелень присутствует ну, тыква у нас э, сладкая так что можно еще чуть соли добавить чесночка тоже добавил сюда Ой, есть острота, добавил я у перчика не сильная, но есть все перемешали выключаем все у нас примерно это обжарилось минут, если в общей сложности, минут 20, свинина плюс овощи. Лучше сильно обжарить, чтобы был сверху колер, и все остальное дойдет у нас и так ну, в духовке, именно в самой тыкве, когда будем запекать. Берем тыковки наши и вот начиняем нашу начинку. И мясо, и перчик. таким образом сейчас все остальные начнем и будем запекать. Процесс нашего приготовления в разгаре. Мы вот начинили наши, заполнили точнее наши тыковки нашими овощами, мясом, поместилось как раз очень вкусно. И приступим к нашей, к нашей как бы подготовке к запеканию. Для этого мы немножко смажем. Наши тыковки маслицем, вот тут все полностью, чтобы они не слишком подгорели. Надеюсь, что они у нас припекутся все одинаково. Ну, может быть, маленькие, естественно, чуть-чуть получше припекутся. Посильнее, точнее. Ну, самое главное, чтобы не сгорел У нас конвектомат разгревается. тепло сделали вниз-вверх. И выпекаться будет, наверное, градусов где-то 150-160 Наши тыковки. Ну, время, могу сказать, где-то полчаса -то точно. Сейчас засечем, когда поставим время наше. По итогам готовности, скажем точное время, сколько у нас это выпекалось. Тыковки вот почти одинаковые все. Ну, вот эта большая самая, но при этом у нее тонкие стенки. Может, она будет еще быстрее выпекаться, кто знает. Посмотрим. И чтобы они внизу не сгорели, не подгорели сильно, низ укроем фольгой. Листящую сторону наружу сделаем, а матовую сделаем внутрь. Матовая она не пропускает тепло, она не будет выпускать. А блестящая, наоборот, выпускает тепло вовнутрь. Соответственно, тепло будет не выходить отсюда, будет томиться. Ну, как бы это такой, кто не знает, это вот такой момент не знает. Как бы все должны знать, у фольги две стороны. И одна пропускает тепло, а вторая не выпускает, как бы или не впускает, если вы неправильно. Потому что многие бывают ошибки, когда они выпекают, у них не печется, ну слабо печется точнее. Потому что у них они неправильно сделали, э, не той стороной сделали фольгу. Вот, ну вот так получается примерно. И сделаем небольшие колпачки вот на наши стебле, чтобы потом держать удобно, открывать. Не было горячо, ничего не сгорело. Чтобы они у нас остались целиковые, красивые, мы откроем, посмотрим, закроем. Фольга не будет нагреваться, нам будет удобно убраться, не нужны перчатки и тому подобное. И все остальные, также тыковки, мы будем закрывать матовое внутрь, блестяще наружу. Ребята, мы подготовили наши тыковки, все обернули, чуть-чуть маслицем смазали, все закрыли, все у нас хорошо. Вот, смотрите, чуть прилипло уже, процесс пошел готовки. Так что тут три тыковки посмотрим что у нас получится как запечется все увидите все все вам покажем так что духовочка у нас раскалилась и мы убираем наши тыковки паньки поместились все закрываем закрыли засекли время и ждем готовности для вас какие-то секунды для нас полчаса минимум ожидания. Ну что, друзья, смотрите, как у нас красиво все выглядит, идет пар, дымок. Смотрите, как, как какой аромат. Жалко, не передает камера аромат, но прям все чудесно, чудесненько у нас парит. Присутствует э, аромат тыквы, очень вкусный, прям вот она. Ну, кому нравится запах, прям вот вкус томленой тыквы. Прекрасно. Выглядит, Пр Будем все пробовать, что у нас получилось. Mm. Мягко, нежно. Ребята, отлично. Mm. Нежная картошка. Mm. Перчик чувствуется чили. Вот я положили, положили один кусочек, разрезали. Он чувствуется везде, очень... Просто шикарно. Блин, бомба. очень реально альдента. Вот морковка, она нежная, домашняя. Вот, пожалуйста, ребята, мы приготовили сезонное блюдо. Реальная замена какую-нибудь рагу или там подобное в горшочках вытомить. Мы приготовили в тыкве. Запекали мы час. все зависит от вашей печи. Если у вас хороший сто 160 градусов, полчаса. Если у вас чуть хуже больше времени. Пробуйте, готовьте. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Обязательно будем стараться вам отвечать вовремя. Всем добра и мира. Берегите себя. Всем здоровья. С вами был Димас. Оператор Антон. Всем пока-пока. Увидимся на нашем канале.